Всем привет! Друзья, всем привет! Сегодня мы покажем вторую часть а мы Расскажем о машинах, которые уже приобрели Наши счастливые будущие владельцы автомобилей И их покажем ну и давайте наверное то есть у нас процесс по восстановлению по ремонту nissan ноут он у нас идет идет мы заедем с вами в мастерскую то есть там дверь стоит уже вроде как не вроде как и дверь купили короче говоря посмотрим посмотрим в каком состоянии вообще на какой стадии движется у нас ремонт да, на какой стадии что там сделали ну и все вам это покажем короче идем смотреть машины потом едем к nissan Note. Так, ну начинать будем мы с nv nv 200 данный автомобиль мы проверили он полностью соответствует аукционному листу вот мы его завели пока он греется греется давайте Ух ты, аукционник у нас убежал куда-то давайте пока автомобиль греется сейчас вывезем в транспортную компанию посмотрим посмотрим немного на цены вот наверное начнем он вот выйдем вперед на первый ряд и так стоит ну можно сказать suzuki hustler практически да, Mazda flyer xs комплектация кроссовер на литье на летней резине друзья шестнадцатый год гибрид 660 52 лошадиных сил максимальная комплектация кнопка старт климат литье вот две камеры стоит при желтый ярко-желтый цвет автомобиль открытый с какой-то видите модный такой автомобиль модная комплектация бардачок сверху снизу бардачок углубление климат-контроль под желтый цвет сделано передние сиденья идут диваном даже есть есть подогревы кстати второй ряд сидений сидушки у него раздельно они трансформируются двигаются они складываются спинка переднего пассажира опускается получается у нас замечательный столик такая хорошая трансформация салона видите flyer flyer кроссовер вот задняя часть автомобиля. Давайте посмотрим, что происходит по низу. ржавчины ржавчины нету. Неплохой, на самом деле, такой автомобиль. Рядом стоит Honda Fit в синем цвете. Гибрид шестнадцатый год. Комплектация простенькая, там не S, не LK. 745 тысяч рублей. Автомобиль идет 4 воды. Он уже с туманочками, с туманочками. На летний резине дальше идет а, daihatsu daihatsu мув subaru stella все то же самое 15 год фары линзы максимальная комплектация 405 тысяч рублей move stella а, машины машины идут один в один а, за ними стоит honda hrvi внимание это hrvi то есть это аналог везеля но они идут а, они идут не гибриды и они идут с мотором 1 и 8 ракте 14 год полтора литра климат-контроль 645 тысяч а вот стоит уже honda везель да вот посмотрите вот морда везеля вот морда шире машины одинаковые. Итак, так везель полтора литра вот везеля не полторашечный гибрид 4 в.д. подогрев сидений 970 тысяч а далее стоит toyota spade 15 год полтора литра 43 тысячи километров пробег 499 рублей цена цена хорошая за автомобиль задняя часть ой на улице на улице ребят дубак а, вроде как-то минус 9 минус 10 всего сдувает как все минус 35 сузуки свифт в синем цвете в синем цвете а, по моему передний привод он на летней резине бесключевой доступ бесключевой доступ цена 467 тысяч рублей стоит вот такой автомобиль 4 воды он до до 4 воды toyota Probox, не про бокс окси можно перепутать они одинаковые так четырнадцатый год по японии 15 и комплектация 2 rb 4 abs брызговики туман, ветровики 517 тысяч за передний привод до да, передок запаска и запаска он она не езженная новенькая еще можно сказать стоит у нас еще здесь есть nissan вот 15 год 4 воды 458 тысяч honda step Вагон 4 в.д. полтора литра 15 год аукцион статистика цена у нас не указана на этом автомобиле Nissan Serena тринадцатый год. Гибрид 4 балла 845 тысяч рублей. А подскажите, сколько стопа год стоит? Вот это? Да. 895. Восемьсот девяносто тысяч стоит вот этот вот автомобиль. Так, рядом стоит. Рядом стоит Фит. Uh, гиб... А? Камеру телевизор Понял, понял. Uh, рядом стоит Honda Fit. Гибрид. Гибрид цена 680 тысяч рублей рядом стоит toyota leon 16 год полтора литра 835 тысяч рублей на летней резине друзья пробег 13 тысяч на автомобиле он закрытый мы его сейчас проверяли а его его покупает таких автомобилей не знаю не найдешь на рынке он целый по кузову родной пробег 13 тысяч на автомобиле а дальше идет prius ярко-красный цвет ярко-красный цвет естественно это рестайл, сзади сонары резина лето полный мультируль полный мультируль 15 год 18 885 тысяч рублей ладно НВ шка наверное прогрелась пойдем заберем он и немного про них расскажу друзья выезжаем с рынка выезжаем со стоянки на ну, вот сел за руль дай первое впечатление сидеть высоко сидеть высоко и реально удобно так сейчас мы тут протиснемся между автомобилей напоминаю двигателя здесь устанавливаются объемом 1,6 литра. других двигателей здесь нету по моему 109 109 лошадиных сил итак автомобиль у нас переднеприводный а передние колеса у нас ведущий мало ли мало ли кто об этом еще не знает вот 4 вд они есть но в россию они пока не возятся они пошли я вот все несколько раз уже говорил по моему они пошли пошли с семнадцатого года Итак, значит данный автомобиль год у нас сейчас я вам скажу год какой по-моему, 2011 -го года он. Нет, не одиннадцатого года. Автомобиль 2012 -го года. Это не был автоподбор. Это была просто штучная проверка. Автомобиль это наш постоянный клиент, наш подписчик. Мы с ним знакомы лично. Он приезжал. Подбирали ему Mazda bongo Вот когда он приезжал? Наверное, уже около года прошло обратился к нам а, нашел сам этот автомобиль сам пробил его по статистике все совпадает пробег родной внимание ребят вот именно вот реально внимание пробег на данном автомобиле 67 тысяч это настоящий родной пробег а, это этот автомобиль относится к такому к рабочему классу да к бизнес классу ну не в плане там бизнес класса роскошь а короче говоря берут такие автомобили для работы и поверьте они с японии приходят ось какими большими пробегами здесь пробег подарок цена подарок а, по моему стоял он 630 тысяч а дали его за 615 тысяч это очень дешево с таким пробегом а, сразу спросите да что с машиной битье наверное нет это не битье она совсем чуть-чуть была поджата в заднюю часть старую дверь сняли Новую дверь поставили. Все. В остальном автомобиль абсолютно целый. Так, наверное, надо нам где-нибудь остановиться с вами. Показать вам показать вам состояние. Вот лежит родной аукционный лист. Пробег 67 тысяч, машина R XX требует замену. То есть он сюда пришел в таком состоянии. Дверь уже меняли здесь. Написано: требуется замена торцевой планочки. Ее не меняли ее можно сказать не задело там блин маленькая царапинка идет я вам сейчас об этом покажу просто японцы они такие люди То есть они погнули царапали крыло да под замену там за... вмятина на крыле под замену на капоте вмятина под замену они не заморачиваются они стараются не делать автомобиля они стараются ставить ставить просто а, новые детали ладно сейчас где нибудь остановимся покажу вам салон а, немного еще хочу сказать о подвеске о шумоизоляции да вообще как машина себя ведет да как бы шумоизоляция здесь не ахти вот но тем не менее я не знаю какая никакая она там есть Но еще раз повторяюсь это а, грузовой грузопассажирский автомобиль вот я сейчас еду дорога вот такого плана в салоне не тихо но как бы и не громко стандартная ситуация для такого плана автомобиля то есть ну, что-то сзади а, Поскрипывает поскрипывает, Но это терпимо По подвеске вопросов нету вообще никаких То есть пробег 67 тысяч Блин Ну, состояние не новое Новое, конечно, это круто сказано Новое это, наверное, в салоне Вот, практически Доехали до транспортной компании Ребят, подписывайтесь На наш канал, всегда будете в курсе Цен на а, Японские автомобили, просто вот Вроде смотрите, смотрите, смотрите. Очень много людей смотрят без подписок. Очень много людей пишут комментарии. Кстати, спасибо за комментарии, то что вы пишете. Подписывайтесь на канал, поддержите нас. То есть дальше, дальше будет намного, намного интереснее. Итак, давайте останавливаемся. Подъехали к транспортной компании. Давайте немного, немного расскажу. Кстати, вот э, на заднем плане стоят автовозы. Еще вчера здесь были. Пять штук стояло, три автовоза ушло, два автовоза остались, один уже груженный. То есть, я думаю, сегодня сегодня он идет, остается один автовоз. Итак, НВ 1.6, 109 лошадиных сил, 2012 год, автомобиль на летней резине, он без туманок, такой сероватый цвет, габаритная антенна, поворотники, повторители в крыле, багажник бонусом автомобиль пришел с японии в таком состоянии задняя часть автомобиля камеры заднего вида нету есть парковочное зеркало вот эту дверь поменяли вот здесь была вмятина стойки несущая часть кузова все целое с этой стороны тоже все целое вот указано, да, указано, то, что вот это вот место, оно требует замены. Смотрите, здесь просто, просто вот она, вот царапина идет, все. Состояние багажного отделения, да, присутствуют царапины, да, небольшой пробег, но уже все и царапано Вот. это еще раз повторяюсь, это рабочий автомобиль. Ну и давайте оценим, да, сколько здесь места. То есть, допустим, чем удобно, да, сидушку мы эту складываем, я сейчас не буду ее складывать, одному неудобно. То есть, можно даже заходить в салон заходить в салон. я вот ну вот <смех> я не знаю залазит еще кто из блогеров а так по салонам лазит не лазит вот можете оценить то есть да тут как бы в полный рост не станешь но вместо очень много таких как я наверное сюда можно усадить человек человек 8 и так значит что мы видим задняя часть сиденья лавкой поручень Идут форточки удобств. Ну, в принципе, никаких тут можно сказать нету, да, кроме форточек. Если это можно отнести к удобствам. Подстаканник и то он вмонтирован посередине между креслами. Два подстаканника для задних пассажиров. Ладно, вылазим отсюда. Вылазим отсюда. Закрываем. Так, дверь замерзла у нас сиденье у нас ну, тут вот таким планом он складывается давайте наверно все-таки сложу попытаюсь сложить о-о-о ножка сюда убирается вот ну и также то есть можно допустим с этой стороны да сюда залезть вот здесь походить что не поделать можно постелить матрас сюда да если вы куда-то допустим на природу на этом автомобиле выжать короче ребят ну место здесь реально место просто вагон очень много места так выходим Выходим так, не туда. Да, одному, конечно, не очень удобно, но в принципе, это возможно сделать так по месту, по месту, а, в задней части. Недавно у нас был обзор на канале. Я уже говорил, да, то, что ну лично мне сзади некомфортно ехать на этом автомобиле. Потому что я вот сел, вот как вам по вот так показать, вот так наверное видно, вот, да, и все, я вот уперся, вот прям вот сюда я ну короче говоря мне ребят мне не нравится вот и опять же коленочка они вот как-то вот упираются ладно там на небольшие расстояния можно проехать но а, на большие расстояния я даже не знаю так вернемся и вот выходить да вот смотрите вот я дверь открыл да вот выходить с машины у меня вот как вам показать то вот вот пытаясь да меня вот вот задевая как-то Пойдемте посмотрим со стороны пассажира. Со стороны пассажира. Здесь ключевой доступ в автомобиль есть. Посадка в автомобиль. То есть сел, так, оба. Ну, в принципе, сел сел нормально. Посадка со стороны пассажира. Удобно, комфортно, высоко. Вот дверную карту можно использовать типа как подлокотник. Тот же электрический стеклоподъемник. А сидушка здесь у нас. Она не ездит, у нас регулируется только спинка. То есть я его так могу откинуть максимально, и она опирается у нас э, в поручень. Все. Ну и здесь столик небольшой, не знаю, напольник. Назову так. Пепельница, автомат, прикуриватель, печка. Японская мультимедиа система ха -ха, старого образца. Все, больше, в принципе, ничего здесь такого интересного нету. Под стакане. Кстати, а, напоминаю. Так, сейчас я выйду. Напоминаю, вот эти все автомобили. А, проходные года да вот эти грузовые автобусы друзья они привозятся только на юрлиц и а, в видео мы уже в каком-то говорили да, что будет в 2020 году утиль сбором поднимается на сто процентов нас ждет очередное подорожание на наши а, любимые японские автомобили они никуда не денутся их будут вести вот ну нам просто с вами нужно будет привыкнуть наверное к цене это касается напоминает только автомобилей так давайте наверное, начнем движение уже а, это касается только автомобилей которые не проходные года которые проходные года они как везлись пока там ничего не изменилось в нас опять продлили на год все хорошо ладно заезжаем в транспортную друг нас встречает Тамур, он что-то кушает вот и на этом на этом автомобиле будем заканчивать так ребят забираем очередной автомобиль как видите находимся не на авторынке зеленый угол находимся находимся просто на стоянке в городе то есть машины проверяются как и на авторынке так и по городу данный автомобиль это toyota витс как видите он без номеров соответственно этот автомобиль без пробежный вот я к чему это веду к тому что, ну, то что есть какие-то мелкие продавцы да кстати сейчас мы заведем автомобиль откроем только приехали есть такие продавцы мелкие которые занимаются штучно автомобилями допустим там один два три там четыре там максимум пять машинок возят у них есть основная работа это у них идет как дополнительный доход вот поэтому на рынок они эти автомобили не выставляют Итак, это у нас был поиск автомобиля это у нас был автоподбор значит стояла задача у нас найти toyota vids в рестайле с минимальным пробегом ну и целый по кузову допускались какие-то небольшие нюансы в плане небольших царапин небольших даже подкрасок и вплоть до замены деталей главное чтобы внутрянка была вся целая то есть самый важный критерий был это наименьший пробег бюджет был бюджет был 500 тысяч Итак, на один вид 2015 года с пробегом с родным пробегом 54 тысячи литровый мотор 1 кр 69 лошадиных сил автомобиль целый по кузову он не битый он не крашеный смотрите вот машину только завели мотор работает как часики не битый не крашеный есть небольшие нюансы по кузову, который, в принципе при э, большом желании, да, это все это дело устраняется, можно устранить. Вот небольшая тычечка, это все вытягивается бесконтактно красить, красить ничего не нужно. И еще одна небольшая тычка на переднем левом крыле, вот она. Это тоже можно, а, можно все вытянуть. Еще раз повторяюсь, это называется локальный ремонт, да, то есть покраска, покраска здесь не нужна автомобиль на летней резине. Будущий владелец владелец попросил у нас приобрести зимние колеса. Так как у нас зима, вы видите, снег идет. Ну и, соответственно, автомобиль придет, не знаю, там через три недели, через месяц. В центральной части России там тоже много снега навалило. Поэтому нужны нужны зимние колеса. По состоянию по низу автомобиль. Кстати, автомобиль, да, автомобиль переднеприводный. Он не ржавый по салону у нас вопросов нету вот он в таком состоянии пришел с японии он не чищенный не пылесошенный не полированный. запаски нету идет ремкомплект само багажное отделение задние сиденья у нас складываются складывать сейчас не будем их второй ряд сидений тоже видите сидушки чистенькие там не пятен не паркуров не дыры каких-то ничего такого нету под ковровым покрытием тоже чистота здесь у нас дверной карте 70 процентов пластика до да остальные 30 процентов вот тканевая ставка здесь вот такие два вот бардачка небольших здесь стандартно все большой бардачок у нас идет вот здесь тоже верхний бардачок, да это можно назвать. Между, точнее, между верхним бардачком, между нижним бардачком, бардачком вот такое вот пространство. Сюда можно что-то ложить. Автомобиль на вариаторе. Здесь у нас две два подстаканника, отключение антибукса, ручник, подстаканник для задних пассажиров. По передней части, именно со стороны водителя, дверная карта. То же самое. Вот здесь стоит шилдик. На 48 тысячах было поменено масло в автомобиле. Руль идет простой, пластиковый. Хотел сказать, кнопка старта. Автомобиль заводится с ключа. Вот здесь такая монетница, удобная штучка. Корректор фар. Это мы с вами фары поднимаем вверх, вниз. Дворник. Обратите внимание по плану дворник. То есть он один, он один, но он широкий на данном автомобиле итак что касается корректора фар где-то мы вам уже показывали как он работает кстати температура на улице минус 1 когда мы ставим на 0 на 0 да, у нас фары светят вдаль когда мы ставим допустим на пятерочку то они светят фары светят под нас дальше есть автомобили на климат-контроле но а, там бюджет бюджет конечно будет намного выше стоимость данного автомобиля стоял продавался он за 460 тысяч скинули 5000 отдали его за 455 тысяч как бы адекватная хорошая цена за данный автомобиль за такой пробег и за такое состояние по кузову здесь значит индикатор прогрева двигателя сейчас когда погаснет вот эта вот синяя лампочка это нам скажет о том то что двигатель прогрелся спидометр все стандартно ну механическая я ее называю так механическая стрелка бензобака а, далее подстаканники говорил вот здесь у нас идет розетка ну и климат-контроль у нас идет на крутилочках мульти система здесь удобные ручки но ручки у нас идут только почему-то вот э, именно со стороны с левой стороны и изначально когда смотрели автомобиль да ну, вот там их нету вот здесь думали то, что ручка она у нас поломана, но здесь вот специально сделан крючок, да? То есть, на первый взгляд смотришь, как будто бы ручка она поломана, по факту оно так и должно быть. Здесь у нас идет крючок. А, ремешок для третьего пассажира прячется потолку, потолке подсветка. Кстати, подсветка диодная Ну и здесь тоже вот у нас подсветка, то есть а, мы можем просто по одной лампочке включать, можем ее выключить. А можем ее включить на открытие дверей да вот сейчас дверь у нас открыта, подсветка у нас загорелась сейчас мы дверь закроем например закрываю дверь подсветка у нас автоматически гаснет, то есть открываю дверь подсветка у нас загорается тоже а, очень очень удобно вот а, камеры заднего вида на автомобиле нету но это не беда ребята там полторы тысячи рублей я всегда об этом говорю у вас установлена камера заднего вида. Итак, автомобиль у нас прогрелся, прогрелся. Так, вот только что-то стекло у нас непонятно, что с ним не прогрелось. Ладно, стекло мы немного приоткроем. Поехали, значит, за резиной. Сейчас немного расскажу, как мы забирали, как мы все посмотрели этот вид. В принципе, все стандартно. Вот видите, вот здесь такое зеркало удобно, чтобы мы выезжаем, до с парковки мы не видим, там нам мешает. Зеркало посмотрели, машин нету приехали приехали на осмотр автомобиля вот он стоит ну если честно он стоял на другой территории да вот там чуть дальше есть стояночка вот так ямка осторожно солнце светит короче говоря приехали его смотреть он стоит на закрытой территории у продавца не было ключей от этой территории и Блин, камеру забыл с собой взять, но забыли с собой взять камеру. Так бы получилось клевое видео. Лезли, блин, через забор, через какую-то там а, колючую проволоку и так далее. Но в итоге автомобиль, автомобиль посмотрели нормально. Кстати, а, вон стоял продавец. И знаете, что самое интересное? Когда приехали на осмотр автомобиля, продавец нам говорит, о, а я вас знаю. Короче говоря, это оказался наш подписчик. Так, сейчас выезжаем. Осторожно выезжаем. Сейчас мы выйдем. Потому что как-то вот не особо удобно отсюда выезжать. Перекресток такой. Все, вы Короче говоря, продавец оказался наш подписчик, который нас э, регулярно смотрит. Итак, давайте вернемся э, к автомобилю. Ребят, не пристегнулся я. Сейчас я пристегнусь. Все пристегнулись, фарики включили, все как положено. Будем ездить по правилам. Так вернемся к автомобилю. Значит, двигатель 1 кр 69 лошадиных сил. Вот видели, мы сейчас с вами поднимались в горочку. Но в принципе неплохо. В принципе тянет. Понятно, то что это там не турбо какая-то машина, это даже там не 1-3, Но тем не менее это новый автомобиль и а, литру, литру, литр ему. В принципе хватает. Вот что касается по расходу топлива, я думаю по Владивостоку он будет кушать литров, наверное, 8 да, с нашими там спусками, подъемами. А если где-то на ровной местности, то наверное литров 6 литров 6 можно уложиться. Вот на газ немного. В принципе обороты поднимаются, нет, да, но я еду за рулем, я чувствую, как поднимаются обороты и соответственно у нас растет скорость давайте захватим бензин 92 44 44 рубля у нас стоит а, еще такой один, один момент многие спрашивают да какой какой бензин заливать ребят заливайте 92 бензин нет у нас 95 бензина все нафиг идет с присадками и так далее и тому подобному вот поэтому заливайте 92 бензин а, что касается масла то масло у нас идет 0W20 синтетика. Так, немного прервался оторвался на телефонный звонок. А, масло 020 синтетика. Заливайте хорошее, качественное японское масло, потому что пробег небольшой, двигатель новый. Вот там синтетику ну, не надо губить двигатель. Не то что синтетика, а полусинтетику и тем более минералку а, не надо губить двигатель. Заливать вот это вот. Короче говоря, лейте 020 синтетику хорошее японское масло. Все, мы приехали за резиной. А так, значит, заехали, посмотрели. Ну что-то вот не то. Не нравится нам резина. Резину нужно взять прям такую хорошую. Кстати, друзья, мы какую резину мы покупаем? То есть мы не покупаем новую резину, да, потому что новая резина. Ну если какая-то бюджетная, это Китай. Китай нафиг этот Китай. Корея тоже нафиг. Если там на летом можно поставить Китай, можно поставить Корею новая резина японская да так дядька дай проехать дай проехать новая резина японская она дорого но как бы качество понятно там на высоте мы берем просто бушную японскую резину естественно она дешевле чем новая японская резина просто берешь остаток 95 98 процентов на протекторе ставишь и она у тебя едет по льду как по асфальту вот и все. Итак, ребят, вторая попытка не удалась. Резины тоже нету. Все, раскупили. Ну что, будем надеяться, с третьей попыткой. С третьей попытки все у нас удастся. Ребята, третья попытка не удалась. Нету резины нормальной. Блин, сейчас. Ладно, едем дальше. Четвертая попытка. Ребят, ну, блин, четвертая попытка. Вот уже приехали в шины центр, да, где в принципе автомобили, где не автомобили, а резины очень много. Вот и как-то вот не можем мы на нашего вица подобрать резину. Нам предлагают там я uh, Go For, короче, предлагают. Ну, не то, что нужно. Нам нужен либо Dunlop, либо Dunlop на нашего малыша взять, либо bridge то есть хорошую резину. Пока нету, едем дальше ну что ребят третья попытка удалась наконец-то удалась отделим мы колеса так ну было немного неудобно снимать короче говоря вот блин резину уже испачкали да но поверьте она еще она еще с лимельками в общем в общем купили то купили то что хотели давайте с этим автомобилем будем заканчивать вот едем в транспортную компанию и это уже авторынок Зеленый угол. Перед нами стоит Toyota Corolla филдер очень хорошей комплектации автомобиль 2016 года. Комплектация G автомобиль 4 воды Это, друзья, тоже был поиск автомобиля. Был у нас автоподбор. Бюджет у человека, у нашего подписчика был 800 тысяч. Изначально он, конечно, хотел G-комплектацию. Как а, вообще завязалось дело? Ладно, как завязалось, я вам потом расскажу в процессе езды, когда поедем вот а хотел он G, G получил что вам сказать автомобиль идеальный идеальный Сейчас немного покажу вам по кузову его он не битый он не крашеный то есть вкратце просто вот по несколько раз на детальку родной слой краски 50 60 70 микрон на автомобиле Давайте, сильно увлекаться не будем, да, потому что затянется. Лобовое стекло идет родное. Кстати, с подогревом дворников. В общем, автомобиль весь целый. Попросили нас докупить резину с литьем. То есть докупили литье, докупили резину. Резина практически новая. Камера заднего вида на автомобиле установлена. Полка, салон, чистейший салон. Прям, блин, идеальное состояние салона, можно сказать. Видите, литье у нас все упаковано пакетиках полочку можно вот так вот сделать полка даже смотрите блестит вся на этих автомобилях дверь идет пластиковая остальные два колеса лежат вот здесь подлокотник чистейшее заднее сиденье. прям реально чистейшее дверные карты не поцарапаны не зашарпаны ничего такого здесь нету давайте еще раз внешний вид покажу и поедем автомобиль стоит 805 тысяч рублей стоил он 820 тысяч рублей но он был куплен без скидки потому что изначально повторяюсь автомобиль стоял 820 тысяч рублей потом продавцы изменили цену на 805 тысяч рублей Итак, так g-комплектация пробег у автомобиля 128 тысяч но поверьте состояние у него у него состояние по кузову по салону как реально ребят как новый автомобиль ну давайте я поближе сейчас просто приближу да вот эти вот места постоянные царапаны здесь идут царапины здесь мы этого ничего не видим 4 в.д. датчик при столкновении отключение антибукса полный руль вот они отключение датчиков при столкновении движение по полосе корректор фар подогрев дворников регулировка зеркал управление дисплеем, ну руль идет обычный, климат-контроль, самое главное климат-контроль на автомобиле, камера заднего вида установлена, не то что сам самое главное да климат-контроль, а когда автомобили идут на на климат-контроле, они конечно, так сейчас я выйду, они конечно идут а, и в цене подороже дороже Хотел рассказать, да, как оно все начиналось. То есть э, скинул один автомобиль. Посмотрели. Я уже не помню, что там было у нас. Но, по-моему, даже первый автомобиль он сам э, в статистике нашел, да там оказался пробег. Скинул второй автомобиль, оказался пробег. Скинул третий автомобиль, оказался пробег. вот Большой пробег. Один автомобиль доходил у нас до пробега не помню я что-то или 250 или 270 тысяч что-то такое там было вот потом в общем позвонил сказал, ребята все давайте а, ищем ищем машину бюджет 800 тысяч вот а, не заморачиваемся на комплектацию же подойдет их ну как видите как видите нашли комплектацию G. Итак, про руль говорил Центральная часть бензобак Бензина, кстати, нету у нас Это очень плохо Спидометр 180, тахометр до 8000 Ну, как обычно, все стандартно Управление дворниками а с правой стороны у нас с вами идет управление поворотниками дучки сделаны вот такого плана да как под вентилятор тоже красиво смотрится вот здесь японец сделал себе какой-то вот а, на балдашник до да, под телефон а дальше значит со стороны пассажира у нас идет сверху бардачок документы все имеется идет ой то есть нижний бардачок идет верхний бардачок ну и то, такая же дуечка, да, как и с той стороны. А, Итак, значит, двигатель у нас 1НЗ, автомобиль у нас на вариаторе, двигатель развивает мощность 103 лошадиные силы. Я не знаю, как так японцы умудряются, да, как они так делают, но при 103 лошадиных силах автомобиль, он едет. То есть он действительно едет взять взять какой-нибудь там nissan Note, три цилиндра да не который не турбовый там 79 лошадиных сил хотя он тоже едет 79 лошадиных сил три цилиндра едут а, допустим берем ноут 98 лошадиных сил turbo он прет он реально прет вот а, недавно подбирали не подбирали а люди приезжали а, с якутии с якутии и не помню откуда еще человек приезжал в один день было два поиска автомобилей ходили по рынку выбирали вот купили купили им по ноуту а, кстати один из них андрей который с якутии он уже год назад к нам обращался а, где-то есть его ролик у нас на канале а мы ему тоже помогли подобрать nissan days вот он снимал всю дорогу как он как он ехал в этот раз обещал обещал тоже нам а, значит снять как он как он доедет до якутии вот, ну что вам еще сказать, Пещалка это замучила, пищит, пищит, транспортно ехать недалеко, поэтому я что-то как-то пристегиваться не стал. В общем, кому нужен автоподбор, кому нужен хороший автомобиль, ребят, смело обращайтесь, всегда поможем, всем отвечаем, напоминаю, не звонить ночью итак машину значит погнали в транспортную компанию напоминает это toyota corolla филдер автомобиль 2016 года же салон двигатель 1 нз на вариаторе 103 лошадиные силы с пробегом 128 тысяч. стоит вот такой замечательный автомобиль 805 тысяч рублей так друзья вот э, заехали посмотреть что с нашим автомобилем происходит Видите, он в пленочке а, дверь уже сняли да? вот она старая дверь вот приобрели новую дверь практически в цвет она подготовлена под покраску то есть э, ну, вот видите состояние да? а, дальше значит машина вся укрыта в пленке арку нам уже сделали арочка тоже она подготовлена под покраску то есть, ну, понятно, то, что арка, она вот здесь, тут будет, наверное, шпаклевочки, там уже есть, надеемся, немного. А потом, когда автомобиль сделаю, да, мы, естественно, замерим, толщиномером посмотрим. Ну, и внутренняя часть, вот здесь она будет просто подкрашена. А вот туда уже внутри, как бы за ребро, да, туда, туда ничего уже не лезет. То есть, ну, мы можем с вами наблюдать, да, как она будет покрашена от порога, да, ну, и вот здесь, вот, в принципе, вот как она открыта так и будет краситься вот в общем в общем будем следить что с нашим автомобилем происходит ну естественно автомобиль автомобиль полностью потом вам снимем ну, вот так на первый взгляд да то есть вот никаких я тут ни подтеков ничего не ни рисок не вижу то есть работа пока выполняется очень хорошо напоминаю стоимость ремонта а Вот за вот эту арку, за дверь, за замену 45 тысяч рублей. Друзья, ну показали, что снова там, в принципе, работа выполняется качественно, я считаю. Я считаю, тоже качественно, потому что мы ожидали, ну надеялись на худшее, получилось, в принципе, легким испугом. Стоимость ремонта 45 тысяч рублей. Будем а, дальше следить. Но следующее видео, скорее всего, уже выйдет. Да не скорее всего, выйдет, когда машина будет полностью готова. Там уже вам подробненько а, покажем, сколько там наложили шпаклевки. Вообще наложили, не наложили. Но, по крайней мере, сейчас делается все прям клево. На сегодня все. Всем пока. Всем пока.